Приглашаю тебя на трехдневный интенсив практику, в котором финансовые расходы у тебя отсутствуют. Итак, мы пришли в интернет с желанием заработать денег. Деньги нам платят люди. Люди – это коммуникация. Коммуникация – это публикация. А что у нас с этим вопросом? Публикуемся мы нерегулярно. Периодически у нас возникает кризис жанра, мы не знаем о чем написать. Время на написание гигантское. То, что мы публикуем, подчас не связано друг с другом, отсутствует история, соответственно, отсутствует вовлечение. Запас постов отсутствует, зато невроз присутствует. Welcome! Итак, трехдневный, трехдневный интенсив, в котором 15 минут в день. Это теория, все остальное практика. Что же ты получишь и сделаешь на этом интенсиве? Сгенерируешь десятки тем для будущих постов. Напишешь сами истории, сами посты. Причем быстро. Будешь писать по специальной технологии, которая ясна и понятна. И позволяет делать это быстро. Создашь цепочку постов, связанных между собой. Как история. Как серий, серийные фильмы. Итак, приглашаю тебя на трехдневный интенсив, в котором ты 15 минут получаешь Информацию, контент, все остальное практика. Для того, чтобы получить более подробную информацию и зарегистрироваться на интенсив, переходи по ссылке. Жду в интенсиве. Всего хорошего, желтой. До встречи.